Всем привет, сегодня будет видео, посвященное тактикам PowerFace, это основная рубрика на моем канале, начинаем, наверное, с одной из самых интересных Это тактика на карте окраина, будем прокидывать дымы, делать такой дымовой коридор Играла тут заметик, проходила очень тихо, что самое интересное, один ты мне прокидывал дальше, второй ближе, это позволяло больше времени оставаться незамеченным И далее, слушая шаги, я уже в спину обходил, примерно понимаю, кто где находится, даже по минус 4 можно делать Далее у нас карта резиденция, показывает такой интересный способ сделать ловушку для врага. Особенно если мы играем инженером, мы обязательно бросаем дай вперед, чтобы снайпера, которые там на длине нас особо не видели. Ставим минку и все, и отходим. Эта минка срабатывает практически моментально, мы сразу можем понять по звуку закоцала на кого-то или нет. Если да, то выходим, добиваем вот так. Но это еще не все варианты, сейчас этот раунд забираем и я показываю кое-что еще. Так, это у нас походу снайпер с Таурусом остался, последний. А вот и он. Все. Самое главное поначалу это успеть добежать, до сюда минку поставить, обязательно быстро и спрятаться, потому что она в любом случае врагу помешает, на какое-то время его точно остановит. Кстати, за дыма ее многие даже не заметят. Гранату можно туда кинуть. Ну и в случае чего даже в спину обойти, потому что хилятся они именно на этой лестнице. Ну вот этим все и закончилось. И теперь предлагаю посмотреть на варбаксовое оружие pp 2000 на рейтинговых матчах, что у меня получалось с ней творить, то есть давать по минус 4 вообще без проблем каких-либо. Кто играет с варбаксами, обязательно попробуйте эту ппшку. шку Пушка реально стоящая, даже снайперов, бывало, перестреливал и после этого давал минус 5. Вот эти просто про нее вспомнил и ничуть не пожалею, что взял НРМ. Да, хочешь зарашить, пожалуйста, можно такие взрыватели делать, что угодно, патронов хватит даже на пятерых человек, если уж постараться. Ну и последний снайпер у нас позади. Надо будет его попытаться как-то обмануть, наверное. Сейчас будет что-то интересное. Посмотрим еще одну тактику, но уже на карте мосты. Такую гранату обязательно на трактор закидываем. Здесь мы и слышим, закоцает она кого-то или нет. Такую минку ставил сразу же на вход и даже она сработала, убила кого-то. Но я тем временем просто контрол все это. С подката. Что самое интересное, против меня в этой игре попалось аж 4 медика и один снайпер. Поэтому близко к ней приближаться не хотелось, все-таки могут и сваншотить. Но я свои фраги делал, потихонечку. Сначала с правой стороны, потом возвращался к подкату, там добивал. Да уже таким образом и время тянул, и как бы в страхе их держал даже. Было очень прикольно, парням уже ничего не осталось, кроме как поставить бомбу, попытаться. А мне, чтобы закончить раунд, хватило и 20 патронов. Ну, точнее, 22. и даже перезаряжаться не стал. И вновь у нас карта окраина. Самое интересное для меня было это пробежать на респу как можно быстрее и собрать АФКшников. Дело в том, что это самый первый раунд, и обычно я таким занимаюсь только на d 17 Но решил попытать удачу и не прогадал. Вообще-то можно было сделать эмазгалом, но я как обычно закосячил, но зато в следующей игре он у меня получился, смотрим. Кстати, из всех захватов, чтобы забрать первую победу, я запускаюсь именно сюда, и вот что мне принес первый раунд. Ну и в продолжении темы, что будет, если как можно быстрее занимать какую-то точку, пробегать на неожиданную для врага позицию, у меня получился эйс на карте Трейлерный парк, и оказался в нужном месте в нужное время, враги меня даже не замечали. Так, добиваем пятого, и теперь осталось только забрать награду за прошлую первую лигу. Это коробочка с особой все-таки наградой, конечно. Это будет горный камуфляж. Кстати, совсем недавно создавал новый аккаунт специально, чтобы проверить, что сейчас дает новичкам. Тем более, у нас впереди три дня увеличенных наград. Это, прикиньте, как счастливые часы, но только они не заканчиваются за целых три дня. И, возможно, скорее всего, даже больше. Что интересно, сразу после регистрации дали целый сет оружия неон, вип-ускоритель на неделю и бронежилет-арму, по-моему. Да, кстати, регался я по такой же ссылочке в описании, как у меня. И теперь переходим на следующий ролик справа, только что появился. Смотрим очень интересный. Пока!